Я вот, например, никогда не хожу на выборы, а вот когда Путин стал, это в президенты баллотироваться и в премьера, я постоянно ходил на эти выборы только за него. Потому что другого человека я не вижу. Во-первых, он за короткое время, можно сказать, из ничего Россию поднял на хороший уровень, что и армия крепла, ну и так вот. Жизнь стала более-менее лучше. А не то, что в те времена, в 90-х, был развал полный, все фабрики, заводы, все-все было уничтожено. Так что, если бы не он, вот, то хочу сказать, чтобы так бы и дальше все продолжалось. Почему лично вы голосуете за Владимира Путина? Я считаю, что он самый сильный кандидат на сегодняшний день. И Россия за Путиным. Что лично вам э, даст Владимир Путин как президент? Ну, во-первых, у меня растет ребенок, образование, детские сады, школа. Я считаю, что мы идем в правильном направлении. Ну, меня абсолютно все устраивает. Все, что делает наш президент, я считаю, делает правильно. Ну, мне нравится он как президент. С ним улучшается жизнь, стабильность. В общем, зарплата как бы все равно повышается как за людей, как бы стоит, там, помогает людям. Устраивает во всем, и в работе, и как, как он относится к государству. Почему лично вы за него голосуете? Импонирует. Не вижу другого президента. Что именно вам нравится в том, как Владимир Путин управляет страной? Что именно нравится? Ну, Во-первых, внешняя политика очень хорошая. Ну, а внутренняя политика, кабинет министров надо менять. Это мое мнение. А что лично вам дает Владимир Путин как президент? Гарантию. Гарантию чего? Гарантию. Гарантию в завтрашнем дне. А чего-то ждете от нового срока Владимира Путина? Чего жду? Посадок министров. Хотели бы узнать у вас, почему лично вы голосуете за Владимира Путина? Потому что я считаю, только он один может нашу Россию к чему-то путнему привести. А что именно вам нравится? Мне нравится его несгибаемость, его неизгибаемый характер, что он, как говорится, никому там ничего не лишится, называется. Вообще мужчина, он адекватный человек по сравнению с некоторыми прошлыми нашими президентами. У меня ребенок инвалид, я получила квартиру. От Владимира Путина. Да. Я считаю, что Путин – это наш президент, сильный, и вообще его уважает весь мир. А мы тем более должны уважать. Я думаю, что Путин очень опытный, опытный, и его никто не сможет заменить. Я так считаю. Ни одна кандидатура. Вот я ни за кого бы не пошла голосовать, только за Путина. А в чем его главное достоинство? Он, во-первых, нашу страну как поднял. Вот, с колен поднял, можно сказать, дальше. И мы пенсионеры, пенсию получаем ежемесячно. Вот. правда, небольшую, но, слава Богу, мы не голодные. Вот. и я думаю, если он в дальнейшем будет у нас президентом, жизнь улучшится во много раз. И я думаю, что и не будет даже бездомных людей. Мы надеемся на него. Вот. Это вот, Путин – наша надежда.